Спасибо вам большое. Спасибо Росфонд. Спасибо большое. Спасибо большое всем неравнодушным жителям нашего региона, нашего республики Татарстан, которые откликнулись и помогли в сборе средств.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 Спасибо родственникам, что подарили мне жизнь.